Главной жертвой успехов Чингисхана, знаете, какой народ стал? Конечно, монгольский. Когда в 15 веке рухнуло все, и вот эта тонкая пленка монгольской власти, раскинувшаяся от Корейского моря до устья Дуная, от среднего течения Оби и Иртыша до Персидского залива, ибо внук Чингисхана Хулагу покорит Иран, Лопнула. Народы, покоренные монголами, освободились от них. И Монголистан снова сжался до своих естественных размеров. А монгольский народ пришел не то что в ничтожество, он пришел в убожество. И в начале 20 века монголов было 700 тысяч человек. Половина из них была больна трахеей и туберкулезом, вторая половина – бытовым сифилисом. пока их не начали спасать советские врачи, присланные туда в конце 20-х годов. Это вот расплата за чрезмерные успехи, за имперское величие. Быть великой державой, конечно, хорошо, только крест этот настолько тяжел, что под его ношей на определенном отрезке пути можно и упасть, и быть раздавленным. История России